Вот. Если хотя бы 20 минут спать вот в этой вот штуке, ты вообще uh -huh. поймешь, как у тебя качество жизни изменится. То есть ты, ты даже, может быть, не отследишь, а если будешь записывать, то отследишь обязательно, как у тебя меняются мысли, как у тебя а, возникают какие-то новые планы, идеи. То есть скажешь вроде бы, ну это, наверное, все в скопе. Да, это в скопе так и работает. Где-то сократили сон, где-то убрали еду. Где-то еще что-то, то есть какие-то моменты вот эти вот делаем, и получается еще плюс вот это, вот физиологически у тебя идет насыщение кислородом за счет того, что венозная вена у тебя в облегченном открытом состоянии, и все, у тебя начинает все работать абсолютно по-другому. Да, здорово. Спасибо. Спасибо, Да, у меня поэтому ребята после ретрита, они вот все вот с такими штуками.